Форпост побывал в Бердянске, мы попытались пообщаться с местными жителями, и вот что из этого получилось. Молодой, извините. А, севастопольское издание Форпост. Скажите, а можно сами интервью снять? Мы могли бы взять у вас интервью? Нет. Не хотите? Нет, нет. Боитесь? Нет, нет мы не боимся, но.. Мы не такие красноречивые. А не нужно красноречие, нам нужна как бы, правда в жизни гердянской. Нет, сейчас опасно все Все-таки, ну я и говорю, то есть опасается. свое мнение высказывать. Взять у вас интервью. Нет, извините. А у вас? Вообще местная? Да. Не боитесь ли вы давать комментарии на камеру? Не боимся. Вы местная? Да. Ну, можно сказать и так. Ну, то есть вы из Бердянска здесь... жили Нет, здесь, здесь до. Нет. А, до СВО, да, жили здесь. С 2013 -го года. Угу. А если не секрет, до 2013 -го года? Вы где жили? А, то есть вы россияне, которые да, приехали да, сюда да, еще да. Вы... вообще даже до Майдана. До Майдана. Угу. Вы местная? Нет. Откуда, если не секрет? С Мариуполя. С mm Мариуполя. -hmm. Здесь отдыхаете, работаете? Нет, приехали погулять. Местная? Yeah. Вот. Yeah. Как он живет сейчас? Так, <свят> спокойно. Спокойно? А. Деньги нормальные платят? <свят> а на UCL ну, там на все это хватает? <свят> Кто вы по специальности? Менеджер. Но нету менеджерской работы в городе? Э, работа есть. И <свят> меня запишут в коллаборанты. А, вот, проблема в этом. Конечно. То есть вы боитесь как бы того, что можете попасть в коллаборанты. Конечно. Это как бы лучше, скажем, стало. В плане зарплат, mm -hmm. ну вообще как да, бы да, зарплату да, выросли да, от цены. Да, да, да. Но ну, тут, понимаете, цены как бы да. больше, скажем, из-за местного жадности из-за местного А mm -hmm. ну, У вас было две с половиной, а осталось десять. Конечно. Mm -hmm. Мы просто сейчас почему не дают, я не могу понять, почему не дают. Мы приехали сюда с другого, с другого города. И там там. Если это, не секрет, откуда? Это, это город Тахмак, в направлении Орехово. Там, умеете, Орехова, я там, говорю, там я сейчас у нас военный Сюда приехали. Ну, а пенсия что? Пенсию нам, конечно, Украина Мы дает, но 2000 это вы измените. То есть На вам и Украина дает пенсию, и Россия? Ну, Россия как бы нам сейчас 10 тысяч помогает. Каждый месяц? Пенсия. Ну, наверное, но я пока только получила один одну угу. раз. Ну, у меня, в общем-то, вполне хватало моей пенсии. А Хотя... вы российскую получаете сейчас? Нет, не получается. Принципиально? Я только... Нет, я не о принципиальности. Ну, там сейчас такая проблема, это нужно очередят. Ну, я еще работаю. А вы еще и работаете? Да, я еще работаете. Се 77-й год все не поработал. Ну, я давно работаю. Я работаю тренером. Тренер? Баскетболу. Мы видели очередь на улице. Поток людей достаточно большой или вот он был, например, больше, меньше до того? Ну, поток был, конечно, больше. Угу. Вообще, сначала, когда все только начиналось, здесь было достаточно жестко. Люди как-то тоже сомневались, были провокаторы, тут Буча, по-всякому. Угу. Сейчас мы это все отрегулировали, здесь процесс идет. Последовательно, равномерно, но, как вы сами видели, все без эксцессов, <свят> порядок Российской Федерации налаживает, все будет у нас замечательно. Зарплаты выросли по сравнению с украинским периодом. В сфере, да. А цены? Безусловно. Будем откровенны тоже, да. Они равносильно выросли или все-таки зарплаты выросли... Нет, знаете, пропорционально, пропорционально. Mm -hmm. Зарплаты выросли больше. Больше выросли, да. А что... На ваш взгляд, должны сделать власти, чтобы жизнь в городе улучшилась. Ну, вот чего не хватает. Ну, это много всего, тут очень все. Вот, смотрите, проблемы законодательства, вот, допустим, оформление завещаний, там купли-продажи. Сейчас же это практически невозможно сделать. Вот эти вещи. Как изменилась жизнь после прихода сюда России? Лучше стало. А что было до того хуже и что стало лучше? Люди перестали бояться. Более открытые стали. Могли бы вы сказать, что улучшилось с приходом России? А, скажем так, над чем местным властям стоило бы поработать? Ну, знаете, определенно определенно. улучшилось то, что обстановка в городе стала, хотя и в какой-то степени взвинченной, но более безопасной. Улучшилось угу. коммунальное хозяйство в какой-то степени. Возможно, возможно. Стоило бы поработать над вопросами коммуникации с населением. Угу. Поскольку каналы связи с населением, в особенности обратной связи, по моему мнению, ну, они еще не до конца открыты. А как это, в чем это должно выражаться, на ваш взгляд? Это соцсети? Или... Ну, знаете, соцсети, они как бы присутствуют. Угу. Но, возможно, это какие-то большее количество центров общественных инициатив каких-то. Возможно, это какие-то органов власти, которые будут осуществлять прием граждан. Они, они принимают граждан сейчас? Безусловно принимают. Безусловно принимают. Mm -hmm. Но, скажем так, количество их на данный момент, мне кажется, недостаточно. То есть задать интересующий себя, тебя вопрос не так-то легко. Вы говорили о том, что стало безопаснее, безопаснее по сравнению с украинским периодом в отношении криминогенной обстановки или безопаснее по сравнению с начальным периодом ИСВО? А, знаете, касаемо начального периода СВО, я не могу вам ничего сказать, угу. поскольку в, данный, в тот момент находился не в городе. Угу. А что касается криминогенной обстановки, тоже? Да. Да, да. Ясно. Что касается цен на продукты, мы слышали, что они здесь выросли. Вот, вам хватает сейчас той хватает. пенсии? Угу. А цены выросли пропорционально. Как в России растут, так и здесь. Здесь овощи, фрукты, все очень. Дело красиво. в том, что пенсию в России тоже прибавляют. А, индексируют. Да, она индексируется и пропорционально этому на жизнь, которую здесь mm -hmm. мы живем, хватает денег. А вот жена у меня получала украинскую пенсию, mm -hmm. а сейчас получает российскую. Разница Разница какая? Вот пропорционально? Ну, в 3-4 раза больше ну, она 2. получает. 2. Ну, в 2 раза больше. А цены на продукты, насколько сколько выросли? Ну, я не имею в виду очень круто, я имею в виду там магазин ну, Здесь с учетом инфляции надо смотреть. Ага. Ну, примерно процентов на 30-40. Мы слышали что-то не на 2-3 раза. Ну, это не правда? люди считают, не индексируя без учета инфляции или они просто автоматом переводят они из автоматом того чтобы в гривнах, как бы за гривнах а за это время то если смотреть по украине цены они выросли в два раза больше а если переводить на русские деньги процентов mm -hmm. на 30 на 40 обычная там пресса печатная и они бы работали с людьми как бы это скажем так людей бы может быть как-то Успокаивало, потому что однозначно, да. Потому особенно... что они бы привыкали, что идет обычная жизнь. Как бы, да, Особенности, то есть, как... если бы сотрудники этой прессы были как, в какой-то мере известны в городе люди mm -hmm. Особенности. То есть имело бы смысл найти тех людей, которые работали до того. Безусловно. Вот. Mm. Поскольку вы сами понимаете, в таком относительно небольшом городе как Бердянск э -э слово, скажем так, людей известных, оно более веское. Но тут еще вопрос о лояльности этих людей. Да? Безусловно. Безусловно. Но вы считаете, что можно найти и известных, и, скажем так, тех, кто поддерживал Россию? я в этом уверен. Я вас понял. Могли бы что-то порекомендовать местным властям, над чем стоит поработать, да, чтобы улучшить жизнь в городе? Ну, больше нужно заниматься сейчас тем, чтобы организовывать рабочие места. Потому что с работой здесь всегда было плохо, и все предприятия, которые были еще при Януковиче, они все загнулись, не работают. Поэтому нужно новые рабочие места организовать, чтобы люди получали пропорциональную зарплату. Было приятно Спасибо с вами вам. по, по, пообщаться, потому что ну, вы один из немногих, вы второй на самом деле человек, который согласился дать интервью, опросили а мы человек 20 пока, и все там спешат, не фотогеничные, в общем, ну, вот не, так. Знаете, даже собака от нас убежала. Вроде бы как бы ну, собака. Кстати, вот да-да, что касается собак, то да. Собакам тоже проблему не мешало бы немного решить. Ну, действительно... Почему? Потому что многие местные жители выехали, и, к сожалению... А агрессивную... Несколько агрессивные, сколько их просто много. И многие жители повели себя неответственно, оставили своих домашних питомцев здесь. К сожалению, многие оставили их новые. Вы же понимаете, что на самом деле пока очень много люд... проблем с людьми. Безусловно. Вот. Безусловно. А, с... а собак нужно не отстреливать. Их тоже нужно в питомнике, передержка. уже не Безусловно. первая, не вторая, не третья очередная.